ну вот он парк смерти парк смерти мы здесь с вами остановились в прошлое найти нам нужно сестру нам найти надо где эта сестра я не знаю к сожалению на торцевом поезда я вроде бы здесь подбирал в прошлой серии но как оказалось нам заново нужно будет все здесь осмотреть Музыка просто супер. Обожаю эту музыку. А! Вот вот это нам нужен паровоз, да? Нам нужен паровоз Тут я не могу найти никакой паровоз, елки палки Здесь аптечка вроде Нам она как раз таки и нужна Вот он паровоз Пу -пу. поехали теперь дальше куда нам я так думаю что сюда бегу на ск... на... крыльях ветра к вам друзья мои так что... мы здесь шлангбаум подожди Шлангбауна не должно быть. паровоз же проехал. А куда мне нужно идти-то? А, вот, все, понял. Печальная история <с> со Шлангбауном. Я тут раз как раз-таки здесь и запутался. Так. Что дальше? это что у нас пока ничего не понимаю я а все понял беремки нам нужно подобрать шестеренки Окей, okay, Google, что ты нам скажешь теперь? Так. Все получилось еще лучше, чем я задумывал. Ты запустил поезд, а значит, сам убьешь свою сестру. Газуешь тобой, щенок! Давай не спеша насладиться этим моментом. Поезд уже близко. Так, поезд близко, ха-ха-ха-ха-ха, очень весело. Стрелочника, стрелочника. Так, давай собирать. Похоже, все равно нужно перевести стрелку. Лучший брат на свете. Поезд-то поедет не туда. Как ты посмел, щенок? Теперь я не смогу выбраться в наш мир. Ну а как Но же, а сестру, как ты хотел? Ты все равно больше не увидишь. Я не дам тебя уйти отсюда живым. Вау! Демоническое здоровое клоунидище. Держи. Так, гигантский клоун. Что у нас есть? У нас есть одна аптечка, которую нам. Нам нужно использовать. Очень долго заряжается, эта штучка еще мне бы стреляет, а? Он мне стреляет, а значит на одном месте нельзя стоять. Так, в какую Он еще исчезает! Исчезает! Так, так, так, так, так, так. так. Я прям шатганю с одного выстрела. Где еще? Где есть еще? Где клоун? Клоун! Клоун! О, боже мой! О, боже мой! Эти бегут на меня! Долгая очень перезарядка у нас. Ох! 30% он мне меня попал он мне меня попал и мне нужно бегать бегать бегать бегать и еще раз бегать как можно больше бегать 10% 120% убила все что все что движется все что движется она движется так нам чуть-чуть совсем чуть-чуть осталось ребят поэтому совсем чуть-чуть Очень долгая перезарядка у нашего автомата калашникова вот, то Если меня сейчас что-нибудь попадет, то это будет конец. Ну вот он. Вот он, поверженный и... убитый клоун. Наконец-таки в... Спаслись и добрались до границы зоны эвакуации. Защитные вышки. Вышки не были включены. Почему? Я же. Я же, я же их включил. Каким образом они не были включены? Понравилось. Нам дали. Почему-то, каким-то образом, хотя я включал, нам не дали третье задание э, Я не знаю почему, но в общем мы среднюю концовочку с вами выдали, номер один э, В общем одна из восьми... Э, вторая из восьми концовок В общем, э, если вы хотите, чтобы я выпустил все концовочки, пожалуйста Поставьте лайк, я пройду еще раз эту игру на более изичном варианте и сделаю все, все достижения, которые здесь есть. На этом я прощаюсь с вами, с вами был Вадим Картавый, всем пока!